А, да, зачем нужна вообще серия ударов? Да? Зачем серия ударов? Безусловно, серия ударов мы только что разобрали, что это выход на акцентированный удар. Если в движении у вас происходит, то вы руками, вы ударами догоняете противника. Например, да? Катюш, вот иди сюда. Давай ты встанешь ко мне вот так. Вот сюда подставочка сделала на бороду туда. И что? Мы с тобой в челноке. Я у тебя пытаюсь сейчас. Ты от меня будешь как бы отпрыгивать? Да, от с подставкой. Но не вообще заднюю включила. Да. Но что? Если на первом ударе дистанция видна, да? Дистанция дальняя. Я делаю движение в нее. У нее есть еще время, потому что расстояние принять решение, что человек атакует и начинать от меня уходить. Ага. А, Хорошо, давай, вот, давай, вперед, назад. Вот и я начинаю. А тройка, видишь? Насколько? чем, давай еще раз три удара. Посмотри, вот, я буду левый, правый, левый. Я забыл предупредить. Ну, тренер. Да, тренер Давай, давай, давай. Обратили внимание, что у меня первые два удара. Короткое движение. Левый, правый. Как вот этот момент использования двух первых ударов дает мне возможность зарядить третий левый прямой и насколько он получается длиннее. А врубаюсь туда, вкручиваюсь. Левый, правый, левый. Доставание, выход на акцентированный удар. Вот преимущество тройки, да? <клес> Плюс. Ну почему я считаю, что не то, что я считаю, а есть такое предположение, одни ученые доказали, да, что три удара это оптимально ударное движение. Три удара оптимальная серийная работа. Три удара и защита. Тройка, начну еще двойку, тройку. Тройку, но не больше. Потому что есть момент такой психологический, вот я хотел это в конце сказать, но. Могу и сейчас тоже можно. Психологически человек, если еще один удар, два удара. Он еще где-то воспринимает, как защищаясь, все. Но уже когда три удара, у него в голове, скажем так, включается такой тумблер, щелчок. Ой, меня уже давно бьют. И ярко выражено, что как раз вот после трех ударов, ну в большинстве случаев противник, противник что? готов кидается сделать действие. Поэтому, не дожидаясь, пока у него это переклинит, не, ну бывает, что встал, достает, да но это уже стоящий накал. А зачастую именно три удара является таким, как бы усредненочкой, что на человека еще готов. Одиночный, двойку, но три удара у него уже, так сказать, последняя капля в его чаше терпения упала. И он после тройки обычно начинает контратаковать, кидаться. Да и вот здесь очень хорошо включается, что раз-два-три, качнул и добавил. То есть уходя с линии атаки. Это вот такой психологический момент присутствует. И очень ловится здесь на этом ноги. Там он закрывался-закрывался, и после третьего удара качнул или перевел а, атаку в другое направление. Это раз. Вот теперь еще раз, посмотрите, ребят. Зачем нужна серия? Если мы берем разноплану, вот мы сейчас взяли с вами, что тройку показали, да? Тройка скачковая, да? Раз, два, три туда, да, пожалуйста. А можно и справа, да? Тоже двигался, но более сложный удар. Почему? Он, он также прост, но дистанция. Но я также прыгаю. Раз, два, три. То есть выхожу на третий удар, более акцентированный, более более как сильный, более мощный, длиннее становится. Вы себя разгоняете. Вот. И Именно в этом случае у вас вот, использование перехода одного кулака из плеча на другой помогает вам использовать энергию предыдущего действия. Согласны, да?